Всем привет! Меня зовут Жуков Алексей, компания Футус Детство. В этом видео я расскажу вам, что такое ретро-автомобиль, как на этом оборудовании можно заработать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 мойки в случаях, где этого требует СЭС, возможна установка антивандальных жалюзи. Для работы в любом месте вам потребуется только розетка 220 вольт, а это значит, вы сможете занять выгодные места в любом месте, даже вне зоны фудкорта, и тем самым выгодно превосходить ваших конкурентов